Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Многие из россиян, ревоцировавшихся в прошлом году в другие страны, продолжают работать на российские компании или хотят найти дистанционную работу в России. У бизнеса в связи с этим возникает масса вопросов. Законно ли это? Как оформить прием? Как быть с воинским учетом? Как платить зарплату и больничную? Сегодня расскажу, как принять на работу сотрудника, находящегося за рубежом и какие сложности могут при этом возникнуть. Минтруд в своих письмах и разъяснениях неоднократно указывал, что российский работодатель не может принять на работу кандидата, проживающего в другой стране. Запрет следует из 13 статьи Трудового кодекса, по которой нормы трудового законодательства распространяются только на территорию России. Инспектор ГИД может расценить прием на работу жителя другой страны как нарушение статьи 5.27 КАП. Это штраф для ИП до 5 а для компаний до 50 тысяч рублей. Но это в теории. А практика штрафов за дистанционные трудовые договоры с релокантами еще не сложилась. К тому же у сотрудника может сохраниться постоянная регистрация в России, а в договоре не будет указано фактическое место жительства. При приеме на работу иммигранта может возникнуть ряд сложностей. Расскажу о наиболее распространенных. Первая сложность – возмещение расходов сотрудника. Дистанционному работнику положена компенсация за использование личного имущества, например, ноутбука, связи, интернета. Это прописано в статье 312 Трудового кодекса. Все свои расходы работник должен подтверждать документально, с чеками, квитанциями, договором с мобильным оператором. Поэтому, если у сотрудника местом выполнения трудовой функции значится, например, город Москва, а договор с интернет-провайдером он предъявит из Казахстана, налоговый инспектор поставит под сомнение экономическую обоснованность таких затрат. Вторая сложность э, – охрана труда дистанционного работника. Большинство обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий труда на удаленных сотрудников не распространяется. Например, им не нужно выдавать средства индивидуальной защиты или проводить спецоценку их рабочих мест. Но часть требований все равно придется выполнять. Это касается страхования удаленного сотрудника от несчастных случаев и профзаболеваний, расследований несчастных случаев, микротравм и профзаболеваний. Кроме того, работодатель обязан выполнять предписания Роструда и надзорных органов, а также рассматривать представления профсоюза. И в том числе поэтому Минтруд выступает против дистанционных договоров с сотрудниками, проживающими в другой стране. Министерство попросту опасается, что работодатель не сможет выполнить требования охраны труда за рубежом. Например, не сможет организовать расследование несчастного случая. Третья сложность. Оплата больничных и декретных. Дистанционный сотрудник работает по трудовому договору, а значит подлежит социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По приказу Минздрава номер 1089-Н страховой случай работника, например, заболевание или уход за заболевшим ребенком, подтверждается листом нетрудоспособности, оформленным в лицензированной российской медицинской организации. Больничные листы на основании иностранных медицинских документов не оплачиваются, а запретить работнику болеть или травмироваться работодатель не может. Четвертая сложность – налогообложение. Работодатель начисляет и удерживает НДФЛ с дистанционных работников, налоговых резидентов России. Но это при условии, что источник дохода расположен на территории страны. То есть работодатель как бы не знает о проживании работника за рубежом. Закон не обязывает компании самостоятельно выяснять, где фактически проживает сотрудник и уведомлять об этом налоговый. Но если у работника в трудовом договоре местом выполнения трудовой функции будет указана страна проживания, то источник дохода будет находиться за пределами России. А в этом случае НДФЛ работник будет перечислять и платить за себя сам, пока он является российским резидентом. Как только он станет не резидентом, НДФЛ в России перестает уплачиваться. И это одна из причин, по которой налоговые с подозрением относятся к дистанционным трудовым договорам с лицами из других стран. Они подозревают, что это способ ухода от налогов. Для заключения трудового договора кандидат должен передать работодателю бумажную трудовую книжку или сведения по форме СТД. Отказать в приеме на работу только из-за отсутствия трудовой книжки или формы нельзя. Если кандидат трудовую книжку или СТД не прислал, то можно уточнить, писал ли он у бывшего работодателя заявление на замену бумажной трудовой на электронную. Тогда при устройстве на работу бумажная трудовая уже не нужна. Или работник может потерять трудовую книжку. В этом случае компания по письменному заявлению сотрудника оформляет ему новый бланк. Ну и, наконец, работодатель всегда может считать работника устраивающимся на работу впервые и сразу ввести на него сведения о трудовой деятельности в электронном виде. Из-за санкций работодатель не всегда может выплатить удаленному работнику деньги за работу, если тот проживает в другой стране. Выход? перечислять зарплату на банковскую карту или счет в российском банке. Они могут принадлежать как самому работнику, так и его родственнику, например. Центробанк и Роструд считают, что зарплата должна выплачиваться только на банковскую карту работника, потому что так работодатель сможет доказать, что выполнил свои обязательства перед сотрудником. Но! Статья 136 Трудового кодекса разрешает перечислять зарплату на карту или счет третьего лица. Естественно, это должно быть прописано в трудовом договоре. И последнее, удаленного работника тоже нужно ставить на воинский учет. Роль работодателя здесь – это быть помощником во взаимодействии работника и комиссариата. При получении повестки от военкомата на дистанционного работника работодатель должен помнить, что по закону повестка вручается только под личную подпись гражданина. Повестку нужно вернуть в военкомат с сопроводительным письмом, в котором объяснить, что работник трудится дистанционно, поэтому вручить ему повестку невозможно. Дальше призывника будет искать уже сам военкомат. Если ваши сотрудники находятся за границей, то взаимодействовать с государством станет сложнее. А значит...